приветствую вас на канале сквозь тернии к звездам меня зовут ярослав сегодняшний видеоролик будет о криптовалюте egold и о том как с помощью автоматического обмена покупки или продажи этой монеты от разработчиков вот сервис есть такой как им пользоваться то есть мы переходим на сайт egold.pro спускаемся чуть ниже и тут вот как раз таки есть такая строчка автоматическая продажа и покупка то есть в течение 15 минут сервис от разработчика гарантирует нам что мы в каком-либо из направлений или купим или продадим криптовалюту e-gold переходим на сайт e-gold и у нас сразу у нас откроется такая страничка нам не надо даже будет нигде листать сразу вот автоматическая продажа и покупка e-gold вообще этот лендинг он полностью посвящен криптовалюте e-gold но есть такой раздел и тут мы видим что мы можем продать или купить криптовалюту e-gold при помощи bnb Coin. Это монета, которую выпустил Binance, и у некоторых пользователей случаются с этим проблемы. То есть они говорят, а что мне, это еще надо регистрировать кошелек BNB, или надо регистрироваться на бирже, то есть дополнительные проблемы некоторые люди для себя видят. Хотя, как по мне, если вы работаете с криптовалютами, то и кошелек какой-нибудь мультивалютный у вас должен быть, в котором присутствует и BNB. Но если вдруг по какой-то причине вы не хотите, или у вас не получается скачать мультивалютный кошелек, где есть BNB coin, то сегодня я вам расскажу как можно это обойти и с помощью мониторинга обменников совершить обмен с криптовалютой e-gold в любом из направлений. Мне даже в личку написал человек, говорит купи у меня e-gold, а я так подумал, блин а что я посредник какой-то. И для меня вообще странно стало, почему когда есть автоматическая продажа этой монеты, то есть ты можешь в любое время, в любой момент, сумму, которая тебе необходима, продать вот на egold.money. Почему люди не знают об этом сервисе или не понимают, как им пользоваться? Сегодня я вам это расскажу. Для тех людей, у кого есть BNB кошелек, тут все просто. Если вы хотите продать egold на BNB, вы просто указываете номер своего кошелька. Потом фразу вам, скорее всего, не надо указывать, если в кошельке у вас есть... Такая функция, когда вы его пополняете, то конечно надо будет это поле заполнить. И нажимаете gold на BNB, там дальше действуйте по инструкции. Теперь давайте перейдем к части вопроса для тех людей, у которых нет BNB кошелька и они не собираются его заводить. Что нам нужно сделать на мониторинге обменников? Сразу скажу, что bestchange.ru, вот сейчас у меня такой домен открыт, долгое время в России он был заблокирован. И поэтому можно было пользоваться зеркалом Сейчас по информации, которая есть у меня, этот домен тоже открыт и .ru и .com работает. Я оставлю в описании два доменных имя .ru и .com. С поиска вы можете нарваться на фейковый какой-нибудь сайт, фишинговый, где вы потеряете потеряете все свои средства, если будете пользоваться не настоящим мониторингом обменников. Так что обязательно переходите по ссылочкам из описания видеоролика и сохраняйте их к себе в закладке. Вот так на звездочку нажимаете и жмите «Готово». Теперь, что нам надо сделать? Нам надо в левой колонке, где написано «Отдаем», а тут перевод такой немножко корявый «Дать то, что мы даем», найти BNB Coin. И тут мы видим вот в списке монеты Binance BNB. Нажимаем эту монету, это если мы хотим продать E-Gold, обменять E-Gold на какие-то фиатные платежные системы. И тут очень много представлено всяких карт. Ну, их вот Вообще, если мы откроем весь список, мы видим и криптовалют, огромное количество, на которые мы можем произвести обмен. Тут идет и Perfect Money, и Advanced Cash, WebMoney, Payer. А я, кстати, сегодня буду менять на Payer. Payer рубли, такую строчку я выберу, но спускаемся чуть ниже и видим, что есть и Visa, USDT, TRU и MDL. То есть это, наверное, и Молдова, и Турция, и Беларусь, и Казахстан. То есть очень много стран представлено на данном обменнике. И тут мы видим даже, что можно и Альфа-банк, то есть российские банки тут, наверное, все представлены. Сбер, ВТБ, Альфа, Авангард, Тинькофф, то есть даже банки Кукуруза, Промсвязь Банк, банки, о которых я не слышал. Если вы хотите произвести обмен криптовалюты и голд на карту одного из этих банков, просто нажимаете на нее и у вас тут отображаются все обменные пункты, а это проверенные обменные пункты. Мы видим, что тут только положение. Положительные отзывы конечно иногда встречается что на полторы тысячи отзывов есть один отрицательный но я думаю что на данном обменнике есть какие-то условия то есть два плохих отзыва об обменнике я уже не видел и реально были плохие отзывы на обменниках но ну, где уже за тысячу хороших положительных отзывов тут мы видим что все обменные пункты которые мне были предложены тут нету ни одного плохого отзыва на что же еще стоит обратить внимание когда вы будете пользоваться Best change Тут, где обменник, где название обменника, есть всякие различные иконки. Если мы с компьютера наводим на эту иконку, то мы видим, что данная иконка обозначает: на данном обменнике написано, что обменный пункт не фиксирует курс обмена в заказе. То есть, в момент вашего обмена, если курс чуть-чуть подрастет, то вам надо будет скорее всего доплатить. Так что можете выбрать обменник, где курс фиксируется. Я думаю, что если нет значков, что обменник не фиксирует, значит, что он фиксирует. Но тут мы видим уже другой символ, это буквочка M. Этот обменник работает в ручном режиме или полуавтоматическом режиме. Да, если мы видим вообще просто вот бит обмен, есть такой обменник, и тут нету никаких полей, это, наверное, означает то, что и курс фиксируется, и означает то, что обменник работает в автоматическом режиме. То есть, как только в сети BNB подтвердится, произойдет транзакция, то сразу вам на платежную систему которую вы выбрали допустим это будет сбербанк будет сделан перевод ну давайте я выберу тоже бит обмен потому что тут во первых им от пол монеты bnb и все происходит в автоматическом режиме нигде не надо регистрироваться верифицироваться а такие обменные пункты тоже есть так что обращайте на это внимание еще советую обращать внимание на вот эту вот колонку тут указаны лимиты от скольки до скольки на данном обменнике можно обменять монет bnb тут мы видим от 1 до 1 там, где я выбрал, от 0,5 не более 50. Также тут у нас отображается курс, сколько мы получим рублей – 3172 рубля за один BNB coin. Конечно, курс менее привлекательный, чем первый, но все это я делаю сознательно, для того, чтобы в ускоренном режиме вам показать, как это все работает. И также тут указан резерв, сколько монет BNB вы можете обменять на данном обменнике. Ну и последняя колонка это отзывы, также можете перейти, нажать сюда и почитать, что пишут люди о данном обменнике. Я нажимаю на название «Bit обмен и попадаю на сайт сразу этого обмена почти что на всех обменниках есть онлайн поддержка. Давайте я сейчас свою камеру чуть-чуть вверх вот так переведу и мы вернемся. Тут вот есть такая кнопочка оставить сообщение. Вы можете написать свое имя, адрес и отправить сообщение. Тут нам пишут, что мы сейчас не в сети. Операторы работают с 5 до 14 по Москве. Напишите сообщение, обязательно укажите ID заявки, вам ответят в рабочее время. Не понимаю, почему с 5 до 2 часов дня по Москве не работают Сейчас мы видим 11.18, скорее всего, потому что выходные а выходные, свободный график. Вот тут нам пишут на сайте, но я думаю, что никаких проблем у меня не возникнет, и я произведу обмен даже без техподдержки, онлайн-поддержки, она мне вовсе не понадобится. Так, на страничке, которая открылась, нам предлагают указать количество монет, которые мы будем обменивать. Я выбираю пол монеты, это минимально все, что можно обменять, а так у нас и будет. Так, Payer, Payer, я взял платежную систему Payer, давайте вот обновлю, потому что с белорусской карты у меня через BestChange, через эти обменники, которые тут есть, иногда случаются накладки. Они, конечно, отправляют на белорусские карты, но, как мы понимаем, что большинство этих обменников, пунктов, они российские. И когда с российской карты отправляются на мою белорусскую карту именно моего банка, это МТ-банк то бывают такие случаи, что деньги типа поступают на счет, но в течение трех суток они могут быть заблокированы, там ведутся, наверное, какие-нибудь проверки. Так что, чтобы не затягивать видеоролик, я воспользуюсь Payer, но напоминаю вам, что вы можете э, все это делать с любой российской, даже не только российской, с любой, в принципе, вообще картой. Вы просто в правом столбике выбираете или свою карту, или свою страну. Вот мы видим, что тут Visa MasterCard гривны, рубли. ТРУ, МДЛ, ПЛН И совершайте обмен Деньги вам придут Ну а я покажу вам все это Как работает на примере пейера так, я указал, мне придет 1586 рублей. Теперь мне надо указать номер своего PR-кошелька. Я его копирую, перехожу на сайт, вставляю. Тут моя почта уже забита. Тут у нас своеобразная капча такая. Укажите логотип Skype. Я нажимаю на логотип скайпа. И тут, кстати, вот я вижу уведомление на данном обменнике, что обменный курс изменился. 8 Binance coin стоит 25367 рублей. Обменный курс изменился, еще раз мне пишут 25 376. ну вот э, скачет в пределе 10 рублей, я нажимаю обмен, потому что э, я буду смотреть курса при обмене на CoinMarketCap, сколько стоит на данный момент BNB Coin, то есть я смотрю в долларах, вот вижу 44.21. А, так, переходим на обменник, тут еще раз мне указывается количество монет, которые я отдаю BNB, сумма да которую я получу реквизиты по которым я получу и моя почта я нажимаю галочку что я прочитал и согласен с условиями нажимаю создать заказ видим что на все мне отвели 29 минут еще раз все продублировали и есть такая памятка все поля необходимо заполнить в соответствии с инструкциями в противном случае платеж может быть отменен я это все понимаю нажимаю произвести платеж так что у нас тут появляется а, тут опять а, переводчик работает это кряво и мне вот <смех> написано что я должен перевести полмиллиарда рублей ну на самом деле это пол монеты bnb тут указывается адрес кстати когда выскакивает адрес советую отключать переводчик потому что адрес может как-то некорректно отображаться что нам дали нам дали адрес и мемо фразу которую мы обязательно тоже используем так мы берем этот адрес копируем его возвращаемся на игол и Сейчас напомню, мы меняем монеты e gold на BNB. Введите BNB кошелек и мемополучатели. Я ввожу кошелек, который мне дал обменный пункт. И ввожу как раз таки вот этот тег. Это мемополучатели. Я это все тоже дело сюда ввожу. И нажимаю e gold на BNB. А сейчас у нас... Теперь бросят на вот такую страницу где указаны реквизиты куда мы должны отправить свои монеты e-gold чтобы нам на кошелек который мы указали ранее пришли bnb это кошелек обменника значит нам надо 05 bnb что мы теперь делаем теперь мы открываем калькулятор Вбиваем сюда 0.5 BNB. И на самом деле надо отправлять чуть, -чуть больше. Потому что мы со Славой, разработчиком e-gold, нашли вчера, а, точнее он нашел вчера такую страничку, где а, указывается, сколько берет BNB комиссию за свои транзакции. И мы тут видим такое число. 3.0 нуля после запятой 375. То есть эту сумму мы тоже добавляем. К нашей уже имеющиеся 30 375 это все это стандартная комиссия сети BNB. и у нас влетает такая сумма теперь что нам надо сделать нам надо посчитать сколько монет и e gold мы должны отправить мы помним что у нас итоговая сумма в BNB, которую мы переводим обменнику на самом деле мы должны перевести на e -gold money количество монет и e gold чтобы у нас получилось вот такое количество BNB коина мы это можем сделать? Мы переходим на Binance Coin, 44 и 4 у нас сумма, мы вот это число, которое у нас получилось, просто умножаем на 44 и 4. Я взял немножко с запасом, но на всякий случай, вдруг курс чуть-чуть скаканет, чтобы потом не доплачивать вот эти всякие копейки. Ну, на самом деле это получается в районе рубля, 2 рублей России. Что вы сейчас можете купить на эти деньги? Я думаю, ничего. Нажимаю равно. Тут мы видим итоговую сумму в долларах, 20. 2.22. 22. Пускай это будет так. Мы возвращаемся на eGold.pro, чтобы посмотреть курс. Курс сейчас за 100 монет e-gold 1 доллар 84 USD. Мы открываем дальше свой калькулятор. Делим это число на текущий курс 1.84. Получается у нас вот такое число, после чего мы его умножаем на 100. Мы же помним, что это за 100 монет Egold. Нажимаем равно. То есть вы можете хранить полный алгоритм, вот этот, который я сейчас показывал, просто записать в на листике, что с чем надо делать, и делать все то же самое, и тут мы видим итоговое количество монет, которые мы должны перевести вот по сайту игол.мани, это 1208 монет, опять округлю не в свою сторону, чтобы просто потом не терять время, если вдруг что-то, или курс изменится, или какую-то комиссию чуть больше снимут, хотя мы ее тоже посчитали. Я думаю, что потерять рубль 2, ну это не так уж и страшно. А, зато быть уверенным, что все операции пройдут. Теперь я открываю кошелек eGold, а, давайте я его перемещу чуть сюда. И что мы видим? Куда надо отправить свои монеты? Короткая ссылка пополнения. Вставить в поле кошелька, то есть разработчики eGold сделали очень классно. Мы можем скопировать эту ссылку, вот тут есть кнопочка копировать. И вставить ее прямо сюда в поле в кошелька. Сюда мы вбиваем 1208 монет и нажимаем «Далее». Все, от нас требуется закрытый ключ, пин-код мы уже ввели. Можно поступить чуть по-другому. Можно скопировать адрес кошелька. Адрес кошелька вставляем сюда, но в принципе он уже и был указан. Указываем количество монет, опять нажимаем отправить И тут от нас уже требуется вручную указать метку. Если мы ее не укажем, то наши монеты уйдут непонятно куда. И копируем вот эту вот метку. Метку мы копируем и вставляем опять-таки сюда. И опять она у нас заполняется и преобразуется вот в такое число. Но на самом деле все очень просто. Просто в поле кошелька нужно вставить короткую ссылку пополнения. И все поля, кроме суммы, у нас уже автоматически заполнятся. Все, тут больше ничего не требуется. Все это будет работать в автоматическом режиме, к данному BNB кошельку это уже привяжется. Нам только на сайте надо указать закрытый ключ. Я открываю свой документ с закрытым ключом и просто его копирую. Сразу отвечу на сообщения, которые будут появляться в комментариях, я в этом полностью уверен, потому что и в предыдущих роликах такое было. Я сейчас вам показал свой приватник от криптовалюты gold и да, чисто теоретически вы могли бы им воспользоваться и снять вот все 12-11800 монет, которые у меня тут есть. Если бы не одно «но», этот видеоролик записаны, это не прямой эфир. И после записи этого видеоролика я сменю свой приватник, свой закрытый ключ, потому что в криптовалюте e-gold есть такая возможность. Это очень круто, это очень здорово, и это один из плюсов данной криптовалюты. Я вставляю свой закрытый ключ. Ключ, сумма у меня 1208 монет. Давайте проверим на калькуляторе. Да, действительно, это так. И я нажимаю отправить. Мы видим, что операция успешно Теперь в течение 15 минут на кошелек обменника, который я указал, придет 0,5 BNB. На самом деле, наверное, придет чуть больше. Ну что я буду ждать, пока операция в сети BNB произойдет. но для вас этот момент будет недолгим, потому что сейчас я ставлю на паузу и мы продолжим как только это все случится. А чуть далее во второй половине ролика я вам покажу как можно с карты, с пейера, то есть с любой платежной системы, которую вы найдете на BestChange, как можно также легко купить криптовалюту и голд, чтобы для вас это не составило никаких сложностей. Ну что, друзья, все случилось, все произошло, давайте перейдем в историю и посмотрим, что в 39 минут ко мне на счет поступило 1586 рублей. В принципе, как и должно было, вот мы тут видим 1586 рублей. Открыл я Explorer explorer.binance.org, ссылка на него также будет находиться в описании. Вы тут можете вбить кошелек, который вам дал обменный пункт и посмотреть. Вот я обновляю страницу нажимаю сделки и могу посмотреть, что 5 минут назад транзакция действительно была в сети. Сейчас 45 минут и мы понимаем, что вроде бы в половину я все это действие производил. Вы на видеозаписи конечно можете перемотать чуть-чуть назад и посмотреть. И мы видим, что в течение 10 минут сайт e он а, конвертировал наши монеты e-gold в BNB, отправил их на адрес, который мы указали. Это был адрес обменного пункта. И мне пришли деньги на пейер. Напоминаю, еще раз я пользовался пейером. Вы, в принципе, можете воспользоваться любой картой, которая вам нужна, потому что на мониторинге обменников Best Change они все представлены. Теперь давайте возьмем другую ситуацию. У нас есть рубли. Неважно, на карте они есть или на пейере, как у меня. И нам надо купить монету E-Gold. Мы возвращаемся назад на сайт и тут они же уже есть вот такое поле. Мы хотим BNB на e-gold. Для этого что нам надо сделать? Нам надо, во-первых, перейти на BestChange, выбрать а, ту платежную систему, которая у нас имеется. На данный момент у меня это будет Pair рубли. Вы можете выбрать, еще раз напоминаю, карту, вот одной из этих стран, любую, которая тут представлены, или карту любого российского банка. И тут нам надо найти BNB. Вот теперь в правой колонке мы пишем BNB, потому что через эту монету мы будем приобретать монету e-gold вот монета binance у нас есть мы ее выбираем и опять таки что у нас появляется множество обменных пунктов опять еще раз прошу заметить ваше внимание что на этом мониторинге представлены обменники ну вот тут с положительными отзывами теперь я для себя выберу обменник конечно тут мы видим что уже который в автоматическом режиме от 2000 он обменивает то есть приобрести bnb можно имея минимум две а у меня такой суммы нет у меня сколько тут? 1608 плюс комиссия, поэтому нам надо найти обменник, который работает от 1000. Он работает в полуавтоматическом режиме, конечно, это немножко замедлит процесс съемки видеоролика, но ничего страшного. Тут мы выбираем от 1000 до 500 тысяч, можно совершать операции, и тут опять-таки у нас открывается поле, где мы должны ввести сумму, которую мы отдаем. Давайте минималочку протестим 1000 рублей, Тут у нас сейчас отобразится, сколько BNB мы получаем, и я что должен нажать? Я нажимаю «Начать обмен» начать обмен с кошелька тут я должен указать кошелек с которого я буду переводить деньги я опять-таки же возвращаюсь на свой Payr аккаунт копирую кошелек нажимаю вставить тут я указываю свою почту и тут теперь у нас просят кошелек для получения наш bnb кошелек напоминаю что у нас его нет поэтому мы возвращаемся на сайт видите и gold кошелек и метку получателя метка получателя не обязательно это надо чтобы bnb обменять на e-gold bnb мы возьмем а, с обменного пункта то есть мы переведем на обменник свои рубли а они bnb переведут туда куда мы укажем и тут нам теперь надо найти адрес bnb кошелька а, на который мы хотим отправить деньги с обменного пункта для этого мы заходим в свой кошелек e-gold копируем просто свой кошелек вставляем его сюда, метки у нас никакой нету в кошельке, мы же не биржа, это наш личный кошелек, нажимаем BNB на eGold, а, и тут вот номер BNB кошелька и мема пополнения, мы копируем этот номер, кошелька возвращаемся в обменник, вставляем его сюда, и обязательно нам надо скопировать мема фразу, потому что вот этот автоматический обмен, чтобы он нас идентифицировал, что это именно мы, и что монеты нужно отправить Именно вот на вот этот наш кошелек, который мы указали чуть ранее. Мы берем наше мемо и нажимаем «Вставить». Подтверждаю, что это поле пустое. Нет, не буду жать, потому что оно не пустое. И нажимаю «Отправить заявку». Тут у нас еще раз продублированы все данные. Это кошелек. Мы, конечно же, обязательно его перепроверяем, все ли указано правильно. И нажимаем, вот тут написано «Нажмите на кнопку, чтобы перейти на сайт платежной системы. Откроется в новом окне». Я нажимаю на эту кнопку, чтобы произвести оплату с PR-кошелька. Тут я выбираю рубли. Ну, если вы с карты, то для вас просто появятся реквизиты, на которые вам нужно будет перевести ваши рубли, доллары, неважно, гривны, за что вы покупаете. То есть это все очень легко. Посредник BestChange и его обменные пункты, они выступают в очень классном формате. То есть мы берем сервис от разработчиков e который работает с Бинбикоином. Потом а, в коллаборации с Best BestChange Мы в принципе можем обменять E-Gold На все что угодно И все что угодно на E-Gold Это очень здорово Так, теперь мне предлагают авторизироваться В системе Payer а, И я просто нажимаю кнопочку подтвердить а, 9 рублей 60 копеек с меня сняли комиссии Но ничего страшного Нажимаю я оплатил И все, заявка в обработке То есть в течение некоторого времени в полуавтоматическом режиме то есть с подтверждения оператора мы кстати можем написать в поддержку давайте я опять передвину чуть-чуть камеру, чтобы вы все это видели, и давайте я прям таки им там и задам вопрос BNB на Payer а в течение какого времени вы обмениваете, возможно пока я это буду писать, монеты ко мне уже придут И вот, друзья, мы видим, что оператор мне ответил, поддержка работает классно, это почти что на всех обменных пунктах вы, в принципе, любые вопросы им можете задавать. В течение трех 5 минут, сейчас у нас 53 минуты, давайте протестим, как это все быстро будет а, происходить. И тут мы видим, что вот у меня есть списание 1210 монет, две монеты я заплатил комиссии. И тут давайте мы посмотрим на нашем кошельке, как быстро поступят ко мне обратно монеты. А, прошу заметить, что любое количество монет BNB, которое вы отправите на вот этот вот адрес, оно сразу конвертируется по курсу и на ваш e-gold кошелек поступит количество монет, исходя из текущего курса, то есть все будет происходить в онлайн режиме и мы сейчас с вами посмотрим сколько монет я смогу приобрести за тысячу рублей Итак, так сейчас 1154 мне на почту пришло уведомление я захожу на страницу обменника где я совершал операцию и мне пишут что обмен завершён теперь я могу смело закрывать все эти обменники и переходить на свой кошелек ждать в течение 15 минут монеты поступят ко мне на баланс и мы их вместе с вами увидим и тут прям появится еще одна строка мы увидим сколько монет я смог приобрести на 1000 рублей еще раз напоминаю, что ссылка на BestChange будет находиться в описании там два домена будет и ru, и ком сразу добавляйте их к себе в закладки, если вы будете пользоваться услугами данного мониторинга, чтобы не нарваться на Фишинговые какие-нибудь страницы И чтобы у вас мошенники не украли деньги Также я оставлю на всякий случай ссылку на ExplorerBinance.org Тут вы сможете отследить транзакцию Просто вбив номер кошелька Который вам дал обменный пункт Или который вам, кстати, вот дал автоматически Вот этот обменный сервис Давайте посмотрим, а есть ли какие-нибудь свежие транзакции Я просто перехожу сюда Вбиваю а, и что мне показывает? Одну минуту назад 0.289.119 BNB поступило. Вот мы видим, кстати, моя предыдущая транзакция. Это что ушло. А вот что пришло, я думаю, что это как раз-таки моя транзакция. Я перехожу на кошелек. Я его обновляю. Тут пока ничего нет, но думаю, что в ближайшие пару минут а, тут появятся мои монеты e-gold, которые уже будут приносить мне прибыль 4% в месяц. Если вы еще не знакомы с данной криптовалютой, то можете ознакомиться с ней. Ссылка на плейлист также будет находиться в описании. Там вы можете по порядку посмотреть все видеоролики. Я думаю, что многих эта криптовалюта, она должна заинтересовать. Потому что очень много преимуществ у нее есть над другими криптовалютами. И также советую подписаться на официальные ресурсы от разработчиков. Как минимум на новостной канал в Telegram. Там также, если вы чуть-чуть сверх -чуть пролистаете, есть свежие посты, где расписываются плюсы этой монеты. Доходность за декабрь. Там было переходите, смотрите. Я думаю, что монета очень... Очень интересно, особенно тем людям, которые инвестируют в криптовалюты, потому что у данной криптовалюты блокчейн третьего поколения, это не единственный плюс, а который тут присутствует. Также хочу вам напомнить, что комиссия в сети BNB, она всегда равняется вот этому числу три нуля после запятой и 375 запомните и всегда к вашей заявке, если вы меняете игол на BNB, вот приплюсовывайте вот это количество BNB коина, потому что, ну, это комиссия сети, она снимается всегда, независимо от суммы. Также оставлю ссылку на Binance Coin, на CoinMarketCap, вы тут в режиме реального времени, всегда можете отследить курс BNB коина и по алгоритму, который я показывал чуть ранее, вы можете просчитать, сколько монет eGOLD вам надо отправить, чтобы получить определенное количество Binance Coin. Ссылка на eGOLD.pro и на e -gold Money также будет находиться в описании под этим видеороликом. И вообще, страничка e -gold Money она очень классная. Вы тут можете ознакомиться прям вот так вкратце с криптовалютой e-Gold, что она из себя представляет, какими преимуществами она обладает. И вообще, вот вся краткая и важная информация по монете, e-gold тут представлено мы видим что вот такой большой лендинг внизу также есть статистика что уже почти 1000 кошельков e-gold есть и всего монет 53 миллиона 972 тысячи 13 монет ну и по традиции давайте сделаю конкурс на 10 самых быстрых комментариев оставляйте под этим видеороликом комментарий по теме естественно данного видеоролика и в конце оставляете номер своего кошелька криптовалюты e-gold если у вас есть еще нету кошелька данной криптовалюты, то можете ссылочку в описании найти на Google форму, заполнить ее и я вам скину реквизиты, скину всю инструкцию, как вообще пользоваться данным кошельком, что он из себя представляет и вы присоединитесь к молодому перспективному развивающемуся сообществу, потому что криптовалюте Gold уже 7 месяцев она держится достойно и никаких отрицательных моментов, которые бы были в этой криптовалюте ну, я пока что не заметил. Если вы заметили, то пишите. Вообще можете задавать любые вопросы по данной криптовалюте. И в следующем видеоролике, думаю, в скором времени выйдет от меня ролик, где мы разберем с вами последние обновления. И я также разберу ваши вопросы, если вдруг они у вас будут. И вот, друзья, 12 часов 5 минут. Вы можете чуть назад перемотать ролик. Я уже точно не помню, какое время было, когда я произвел обмен. Но мы видим, что блокчейне e e-gold появилась такая транзакция, она пока что отображается таким золотистым цветом, но 692 монеты мне поступят на баланс. Вот 692 монеты, когда это все станет серым цветом, они приплюсуются сюда. Это все дело произойдет в течение нескольких минут, так что надеюсь, что был полезен вам этим видеороликом и у многих отпали вопросы, как производить обмен в любом из направлений в криптовалюте и e даже без кошелька bnb который требует автоматический сервис обмена от разработчиков но на сегодня все до скорых встреч